Надо, надо выложить магнит, но ну все магниты знают чекайте так, кто у нас видит? мастер потолок понятно что а, у нас здесь, мастер потолок идем первый понятно, мастер потолок, идем первый открываем, смотрим оп, вот винка понятненько да, что у нас тут не играют вообще, все сезоны 62 играют. ну понятно, короче, винг. открываем, блять опа, нахуй чалик Чалик алмаз 3. Алмаз 3, внимание. Третий алмаз, бывший чалик. Открываем, смотрим. Грандмастер, блядь. Алмаз 4. что там у них еще? Изюмчик. Изюмчик. Ну, тоже, скорее всего, пинг. Скорее всего. Обещать не буду. Нет, свежим кеком. Свежим кекалом. Короче, 3. 3 типа. Чалик Грандмастер, второй может быть Грандмастер, не знаю Чисто в трипле бегают, ебут Как мы отыграли Чекайте как мы отыграли Мы могли бы победить Если бы саппорт пару раз Села бы мне на лицо и мы проиграли. Но вот такой подбор Red Games пытается внедрить Вот такой подбор